Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games, и мы продолжаем выживать в суровых условиях. А, в прошлой серии мы прям вот все исследовали, все, что смогли исследовать. Так сейчас нам нужно что? Нам нужно спать. Так мы это все исследовали. Да, мы все это осмотрели. Сейчас мы ложимся, короче говоря, спать, потому что наша женщина хочет спать. Подождите, а еда? А, еда. Еда, еда, еда, еда, еда, кедровый, давай, сейчас, давай, все, так, картонные спички, нет, не нужно, у нас есть, теперь, у нас есть крутой огниво, нам теперь спички не нужны, спички мы, в принципе, можем повыкидывать, кстати, о птичках нужно выкинуть спички, тут мы можем развести костер, да, да, так, волчья кстати, у нас, давайте выкинем сейчас, вот тут просто забросим, или не будем сбрасывать? Сейчас! Сейчас нужно немножечко пройти в себя. Вспомнить, что нам нужно делать, что нам не нужно делать. Короче, разводим костер. Все. Разводим костер. Блин, все из ушей выпадает. Наушники. Так, вот, все, костер. Давай. Блин, последняя горючая осталась. Это плохо. Это Пожалуйста. плохо. Идет. Так, готовить. Готовим волчье мясо. Вот оно у нас есть. Нам надо покормить нашу женщину. А, готовить. А, у нас две банки, зашибись. Ну давайте вот это вот. А, чай. Готовь, пожалуйста, я тебя прошу. Что у нас? Один а, минут. Вот это быстрее приготовится. Туда пьем чай. А, Тип. Забираем. Теперь ждем, пока приготовится мясо. А, съедаем мясо. Так, все, у нас есть все бонусы, которые только можно. Мы вроде бы поели-попили, теперь нужно поспать. Поспать там нужно подольше, потому что сейчас вот-вот-вот ночь. Уже наступает. Давайте 12 часов ряпнем, ну потому что солнце еще не село. А мы это, уже спать идем. Это скрипит заскрипит вокруг. Опять метель на улице. Так, пить хотим. Хотим пить. Пить, пить, пить, пить, пить. пить. Вот тебе банка. Так. Сколько, сколько сейчас? Ночь. Почти. дать еще э, часиков пять. Да, храпанем. 16 часов спит, а? Вот, отлично. Так. Все, идем. А, сейчас опять разводим костер. Жрем, пьем и выезжаем. Костер разжечь. Давай мы возьмем огниво. Ну-ка, попробуем. On, Мне интересно просто. Смотрите, разожгла. Молодец какая. Блин, а там процент написан, да? Надо в следующий раз посмотреть, какой процент Розжика, если огнивым. Так, добавить топливо, во-первых. Кидровые... Ну, давайте, да, добавим. И готовить. Чай? Нет, кофе. Кофе. Кофе готовить. Чем мы еще можем готовить? М на костре больше ничего. Ладно. Тогда поег надо сожрать. И вот это надо сожрать. Сейчас тогда. Банка кофе. Подождать. Пьем. Так, забираем. Давайте еще. Интересно, если мы чуть-чуть побольше выпьем. Кофе у нас что-нибудь от этого будет, ну там типа как-нибудь это состакается какой-нибудь бонус от этого. Так давайте э -э крекеры съедим, они такие вот, самые относительные. А -а -а вот этого сожрём. Даже прибавляется немного это. Вода. Слушай, шикарно, шикарно. Так, ждем. Выпиваем. Ладно, собираем. Усталость, снизилась, бла-бла-бла, все дела. Так, понеслись, у нас самолет. Нас ждет самолет. Во, как лань грациозная побежала сразу. Молодец, хвалю. А сколько у нас что с весом? 38 кг. 38 кг, конечно же, 38 кг. Сколько у нас фаера весит? А, вот вот, а, у нас а, два ножика. Вот этот, я думаю, можно бросить. А, две банки, вот эту вот, бросаем. Что у нас еще? Это что? А, для лампы. Для лампы, для лампы. Подождите, вот для лампы. А, мы ничего не можем... А, давайте прямо сейчас попробуем заправить. Вот. Ну, на килограмм стало полегче. А, кстати, у меня же куртки есть. Давайте мы их подерем. Куртки, они же тяжелые все. Точно, точно. Я совсем про это забыла. Куртки мы можем подрать. А, а кстати, я же этот это смотр... Ладно. Давайте добежим до самолета. Я всего насобирала, а проверить это все забыла. Все хотела, а забыла. Так, что-то совсем как-то холодно. Я же ведь ничего лишнего не, не, не подрала? Нет. Нет. Все на месте. Так, мы где? А, нам, нам обойти это все надо, говнище, точно. Нам это все нужно обойти. Так, попить. Попить, попить, попить. Попить. Стако всего хочет, блин. Так, ну мы все, у нас все полное. Но единственное, холодно, полно. Ну, ничего страшного. Сейчас быстренько добежим до самолета. У самолета, блин, там пожар, огонь, все дела, нормально, согреемся. Ну где? Вот, уже можно начинать обходить потихонечку Это, конечно, пипец Вот так вот сделать такую херню Что зайти можно только с одной стороны Только со стороны, где есть дорога Ну вы охренели, нет Вот просто, вот, нафига, ну вы зачем так делать Просто это, это, это отвратительно Нельзя так За что так Ну, я до сих пор слышу, что кто-то где-то тут носится. Понять не могу, кто, а кто здесь? Кто-то следит за мной. Так, стоп. Мост. Да, нам через мост по-любому тут не обойти нигде. Даже несмотря на то, что вот, казалось бы, да, тут можно пройти. Ни хера нельзя тут пройти. Вот сто в гору дают. Блин, судя по температурам, водопад должен просто остановиться уже давно. Так. Да, вот тут уже все обходим. И через вот этот вот другой второй мост, блин, мы должны обойти это все дело и дойти до самолета. Через другой мост. Замечательно, зашибись. Я в восторге. Так, вот это вот тоже нам все надо обходить. не так просто как хотелось бы как казалось бы приходится слегка прогуливаться это отсюда да ну да походу ну вот вроде бы вот оно рядом рукой подать блин ну что что там вот зачем вот такие вот это вот просто это за уши притянутое просто игровое время вот реально, за уши притянута игра. Вот. Типа, сколько вы в игре времени на поиграй? Там Ну, 20 часов, блин. 15 из них ты просто пытаешься дойти на миссии, ё -моё. А реального геймплея, блин, ну... 5 часов, ну дай боже. Ну, 5 часов это уже тоже неплохо. Да, вот, все обходим. Обходим живить. Вот так вот, блин, мы обходим. Зашибись. Я не знаю, хоть карту не открывай, чтобы лишний раз не расстраиваться твою мать. Ну офигеть живить. Да, вот единственная дорога, по которой может дойти до этого несчастного долбаного самолета, блин. Прекрасно, я счастлива. Охренеть. Она еще устает у нас, блин, постоянно. Тут еще халадрыга такая, что даже волчья шуба не спасает. Кстати, по поводу халадрыги. Сколько у нас сейчас? По ощущению, минус 16. Температура воздуха минус 24. И она в волчьей шубе, во всем... полном обмундировании, да? У нас недавно было минус 25. <с> Мы ходили тут. Все, зашибись было. Ой... Лютые морозы. Ой-ой-ой, это не у меня, у меня ничего не падало. Если вы ничего не слышали, то ничего не было. Конкретно она там замерзает. Я конкретно охереваю с этой игры! Так, где мы? Через мост надо пройти. Мы еще даже до моста не дошли. Где? Вот он. Хренеть, блин. Прогулки. Вот реально, вот за уши просто тянут. Вот это мне уже не нравится. Я уже была, порадовалась, что... Ух ты, там, там... А, типа, и такой сюжет тебе, и вот такой тебе, и такая вот тебе история. и история. А ты вот попробуй до них дойди. Кстати, домик. Домик. Домик. Домик. Домик. Домик, домик, домик. Блять, и волки ходят. Ну, конечно же, как же без вас твари то Как же без вас стучек таких обойтись-то? Так. О, -о, -о. So so Тихо, тихо, тихо. Забегаем, забегаем, забегаем, забегаем, забегаем. Ну, их в пень. Ай, хорошо. Так, опечка а тут есть. Да, конечно, есть стол. А, История от Радной долине часть 2. Ну, давайте. История от Радной долины часть 2. Ос основанная в 1919 году, перепутья Томпсона остань... остается единственной крупной общиной в, ш... в Отрадной долине. Местные жители в основном занимались фермерством и работали в, ш... в шахтах, поэтому, в отличие от других районов острова Великого Медведя, этот отдаленный городок может похвастаться своей уникальной историей промышленных взлетов и падений. и за роста сейсмитической... А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Из-за роста сейсмической активности, которая привела к дестабилизации региона, будущему поколению жителей долины пришлось закрыть шахты. А вместе с приходом местных активистов, которые стремились по помешать развитию новой промышленности в отрадной долине, город начал медленно приходить в упадок. Блин, эти активисты, это пи... пи как бы так выразиться-то? Они то... А, эту самую... Эн э господи! Энергетику, блин, попытались прикрыть, а теперь шахты прикрывают. Вообще не пойми, что творится. Так, мы в доме. Мы в доме, это замечательно. Что с У -у -у. фасолью? 63%, 63 хорошо. 100%. Персики. 64% хорошо. Э -э Факел, хорошо. Если что, будем просто. Книга. Э -э я надеялась на еще одну историю какую-нибудь веселую так это нам не надо а хотя давайте мы сейчас будем драть как раз а, нам нужны тряпки а хотя подождите у нас есть мох нам мы сейчас под... понаделаем моху дам ху а, для повязок и сейчас давайте драть короче потому что это все весит много. Куртку мы подрали, сразу стало легче. Сейчас вот это будем рвать. Так, перчатки. Шапка. Р... Не надо, не надо ремонт. Р... Рвём, рвём. рвем. рвём. Так, и пока мы рвём, она согревается потихонечку. Так, кофта. Так, проверяем. Эту кофту 0,5 Ну-ка, давайте попробуем починить и посмотреть, что будет. Так, ремонт. Погнали. Если будет хотя бы единичку давать, то, как бы, естественно, соответственно, мы ее одеваем и носим. Так, 95%. 93, да? 93,05. Бессмысленная херня. Подождите, а от ветра? Одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Это одно и то же. Все, собираем тогда. От отдай мне ткань обратно. Тогда забираем обратно ткань. Так, рвем еще вот эти вот носки собрать. Все. Дальше, что нам нужно? Так, мы вроде бы все, что нужно, порвали. Да. А, так, сколько у нас чего тут? Все, жрем волка или не жрем волка? Что у нас там с едой? Хотим есть. Нет, нормально. Так, мы согрелись. О, обезболивающий надо. Обезболивающий надо. С учетом того, как мы тут гуляем, нам нужно. О, патрон для револьвера. Замечательно. Это я увидела случайно, абсолютно. Так, пошли дальше. Возьмем фаер. Я не хочу тратить на них Они тут прямо где-то рядом Стука! Видели? Я в него попала, но ему похер Он опять на меня напал Еще один Я тебя подстрелю, тварь Так, ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, сука. Ну, давай, давай, давай. Подходи. Подходи, Маразота. Я тебя сейчас поскулю. И что, я ни одной шкуры, я, что ли, не получу? Смотрите, какой нас настырный. Все, что ли? патронов мало осталось он определиться не может он боится <свы> ему страшно или он нападает но ну <свы> <свы> <свы> ну давай что ты там носишься? Безумная псина, ну! Только бесит уже. Так, куда нам идти? Где мы? Так, нам туда. Все. Все, да, точно, мы отсюда пришли. Блин, и ни одной шкуры... Вы что такие жирные стали, я не пойму? Не пробить вообще. Отожрались, а? Так охренеть. Реально, я в них уже сколько, я им и в башню стреляю, и туда стреляю, и сюда стреляю. Ни в какую. Вообще по барабану. Он бежит. Сучка мокрая. О, там еще какой-то дом. О птичках Мне показалось, я услышала Медведя Мне же ведь показалось, я надеюсь Так, что у нас Ну, короче, вон там А, ну там, там такое Там одно название от дома осталось я даже... Стой под... Ну, давайте, подойдем. Подойдем, посмотрим. Ну. Блин, выдыхается моментально. Так, давай еще один потом вставляй. Так, что у нас здесь? Мы, кстати, можем потопить снег. Но мы не будем топить снег. Мы потом будем топить снег. Если что, у нас там на обратном пути куча всяких разных унитазов. Так, это мы не открываемся. Ну все, пошли. Ничего интересного. Это, видимо, чисто так, если на обратный путь. Так. Ну и где ваш этот самолет, мать вашу? Где там дым? О, еще осторожка. Если там есть э, ружье, я, короче говоря, его возьму. Потому что патронов у меня дохера. А волки что-то жирные, блин, стали. Их реально их ни, ничто не берет. Как с ними бороться, я не знаю прям. Это ужасно. Отрастили себе. Эх, а это что? Бейсбольная кепка, Спасибо. Нет, кнопка. Так, давайте мы пока-то уберем. Кедровые дрова, мы. Ну, одно дровишко, а чубы и нет. Куда нам? Пойдемте. Я надеюсь, что. А, вон, вон, вон. Уже, уже вижу вон костер. Вон, вон, вон. Там уже вот все, открыт костер, я все вижу. Перед нами дорога. Иди, не хочу. Ой, блин, вот это да, конечно. Со всех сторон все закрыто, и только вот тут, блин, единственное место, где ты можешь пройти. Шикарно. Да, вот все, мы дошли. Так. Интересно, оттуда можно вот, вот сюда вот попасть? По идее, должны... самолет. Так, мы на месте. Ну, почти, почти на месте. Я уже опережать события пытаюсь. Так, а вот это вот что? А, это крыло, типа его. Так, ну ладно. Вон еще там домик какой-то, ну, остатки от домика, а там еще сзади домик. Ну, сторожка есть. То есть, в принципе, не пропадем, если чё. О, газировочка, это хорошо. Это что? А, это пятно крови. Так, сейчас. Еда из самолета, цыпленок. 25 процентов. Нет, не окей. Так, здрахуйте. Есть кто живой? Алло, чуваки. Так, нам нужны еще для одного пациента для диабетчика. Можно для него лекарства найти. Так, ищем. Нет, это не надо нам. А, тонкий шерстяной свитер. Нет, не надо. Он, по-моему, единичку дает. И это тоже нам не надо. Так, где? Где лекарство? Да, лекарство. Так, джинсы. Не надо. Кстати, он, нам бы еще одни штаны бы найти, крутые какие-нибудь. Ой, как много газировки. Упьюсь. Сколько? 82%. Хорошо, берем. Сколько? 40 Берем. 41 берем. 57 берем. 23 не берем. Дальше. Берем. Не берем. Ты там смотришь. Невероятно, не что кто-то вообще выжил. Ну вообще да, он так. Теперь нужно найти инсулин. Сейчас найдем. Ну вообще да, он так неплохо прочертил. Ну хотя какой неплохо прочертил. Он грубо говоря, он, да, он так врезался и все, и осел. То есть он даже нигде не чертил. По крайней мере, ничего такого не так. Да, берем. Берем. Еда, это очень-очень-очень нужно и полезно. Берем. Волкам радость я их убивать не буду. А чубы и нет. Сейчас налутаемся. Бед знать не будем, так нет. Хотя, с другой стороны, нас вроде бы по идее... О, два чувака лежат. Сейчас мы до них дойдем. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Для начала цыпленок. Забираем. Забираем. Забираем. Сейчас прям даже тут можно сесть, посидеть, пожрать. Так, это у нас что? Нет, это мы оставляем. А Теперь можно немножечко покапризничать. Что, что берем, что не берем, что нам надо, что не надо. О, труп. Это что? Первого ворона. Не надо. Лук нам ни к чему. Не надо, не надо. Есть пенициллин? Ась, найду. Льюис, удостоверение личности? Так, блин, у меня уже вот... Так, сейчас. Это мы тогда бросаем. Так, что, что, что делаем? Что у нас? Много? У нас весит много мяса волка, значит, жрем его. Жрем. Дальше. Пьем. А что это так мало весит? 0,09 прям. 0, это 0,5, а это 0,09. Так, еще сочку попей. Где там Во, Вот такой вот. Ну, как-то так. Как-то так. 39 кг у нас. Сейчас, теперь уже. Так, первого ворона. Ну, они тут, видимо, эти вороны. тут это... кижрачка, жрачка, жрачка. Жрачка, жрачка. Трупы, жрачка. О, -о, -о, о Отличная тема. Так, сейчас сразу. Тихо. Сразу меняем. А, вот это вот. Вот на это вот носить, также действие ремонт, прям на месте ведь сразу чиним, ту кофту мы выбрасываем, она нам не нужна, так, сколько, блин, 0,5, а чё 0,5-то, блин, это лучше, как так-то, она же ведь круче. Это как так? Она же и теплее, и все дела. А тут маленькая-тоненькая кофточка, блин, и лучше. Каким образом, блин? Как это работает? Короче, бросаем. Не хочу я сейчас сидеть и что-то там делать. Не надо, не надо. Прилично. Так, хлопчик, вот, бумажное не надо. Вот Наверняка будет в самом, блин, тяжело ей. Тяжело ей видите ли, она уже подустала слегка. Так, что у нас много весит, так? Это все легкое, давайте вот это вот сожрем. Так. Все равно тяжело. Все равно у нас привес. Тогда знаете что, что я выкину? А что ты? открыла тупо? Женщина. А, не можешь больше. Не лезет в тебя! Значит, выбрасываем а, гвоздодер нахер. Вот это вот бросаем. Блять, я нахрена мы его бросаем. Блин, его надо это от.. А-а-а! Вон оно что! Он уж, он уже в, в не таком, не особо хорошем состоянии. Так, инструменты. Все, я вспомнила, для чего нужны инструменты, поняла. Гвоздодер, как бы хер бы с ним, пускай коваляется. Так, шерстяные перчатки, это все нам не надо. Блин, все равно перевес. Что-то бы делать, женщина. Что мы можем еще выкинуть? В принципе, мы можем выб выбросить топору, нам не нужен. Жить еще шкуры и волчьи. Кишки. Ладно. Все, вот так вот. Вот. Так. И топор отдай. Повторяем. Бросить. Звуки, конечно, чудные. Так, все. Просто тут... тяжеловато. Все еще. А так. Блин, у тебя у нас 35... У нас. Сейчас я тебе покажу. Сейчас покажу. Где она тут? Вот, у нас тридцать и семьдесят. Она может нести там тридцать 7... Плюс 5 кг. И ей тяжеловато, мать его. Что-то ей тяжеловато. Что мы можем выбросить? Давайте вот так. А, мы можем от спичек избавиться, кстати. Они же нам не нужны. Блин, передать все. Передать все. Все. Отстанет отстанет меня, женщина. Все равно они не бегает. Может быть, это так задумано? Типа, это такое место, где нельзя бегать. А, это она просто сидит. Она просто сидела. Я что-то лоханулась. А, обычная парка. Нет. Тогда отдайте мне, пожалуйста, обратно. Гвоздодер. И вот это, пожалуйста, обратно. Все. Она сидела, блин. Это, я, я, я присела просто. Да, все, поняла. Нет. Так. Вот тут мы смотрели. Да. С судя по тому, что там кофта лежит, да, смотрели. Где и а, это надо взять. Где инсулин, мать твою? Где инсулин? Мне вот каждый чемодан обойти, блин. Максимально интересно. Зашибись. Так, это мы уже обошли, судя по следам. Дальше погнали. Тут. Там еще два трупа лежат. Тоже к ним надо сходить? О! Штанишки. Хорошие штанишки. Так, сейчас. Штанишки, штанишки, штанишки, штанишки. Штанишки. Вот так вот. Подождите, а эти сколько? 1,3. Нормальный. Так, вот это вот носить. Действие сразу починим их. Сразу, чтобы было. Это надо. А джинсы мы, короче, от них избавимся, выкинем. Так, да? Да. 73%? А что так? Что так плохо ты отремонтировала? Давай, еще. Давай уж нормально. Чи... Если сел, чини, так чини нормально. Так, она начинает замерзать. Так, нет. Пусто. Пусто. Блин, где? Где инсулин? Так, собираем. Там еще два трупа. У них тоже надо взять эти карточки. Ты живая? Нет. Мне показалось ли, кто-то живой? Мне показалось, я кого-то слышала. Реально? Вот так, повязка. Вот хорошо. Так, сейчас. Вот два трупа. У них тоже надо взять? Так. Так. Там внутри никого нету? Точно? О, еда, еда есть. О! Я слышу кого-то. Сейчас подожди, я подойду к тебе. Так, 59% хорошо. 53% хорошо. 48% нормально. Это что? 102. 42% хорошо. 100% замечательно. Блин, а у тебя нормально? Нет. Сейчас мы можем пока призничать. Так, кто? Где? Я кого-то слышу. Так, это труп. Шерстяная рубашка. Утепленная рубашка так. Даже после намокания сохраняет тепло. А? Это надо. Так, а.. Альпинистские носки для экстремальных походов. Отлично. Дальше. Так, шерстяная рубашка берем. Вот будет у нас две шерстяные рубашки. Потому что, как я понимаю, шерстяные рубашки не намного круче, чем что-либо, наверное. А можно даже такую взять, ее не, не, так, не так долго чинить. Кто плакал? Я определенно точно кого-то слышала. О, прочесть. Так, пассажирский манифест. Разорванная бумажка, так-так-так, слова можно не... и... Авиакомпания «Полярная звезда», пассажирский манифест, рейс 7030. Так, это я забираю. А, это или это наше? Замерзает. Свитшот. Новый толстый шерстяной свитер. Хорошо. Замечательно. Так, в перчатки, варежки, это все не нужно. Блин, как интересно, я не могу просто ходить тут лутать. Не, было бы на самом деле офигенно найти кого-нибудь живых. Да ты что, серьезно, нашли? Нашли? О боже, господи, вы живы? Посмотри, какой свитер на ней. Так. Oh, такой please. значит будем брать. Помогите мне. Я I'm здесь. Я пришла на помощь. Так, прошу, It's... мне больно. Пусть это прекратится. Так, стоп. Вы пережили крушение. У вас шок. Но я могу вам Just помочь. Сначала я разведу костер. Too far gone. Слишком поздно. Да, нормально. Вы потеряли много крови, и у вас обморожение. Но все в порядке, все будет в порядке. Я врач. Я могу помочь. Пожалуйста. Я хочу, чтобы это закончилось. Это что, теперь прошлое, что ли? Ты в Амбреле работаешь. А, интересно. Так-так. Черт подери. Что там? Центр говорит доктор. Ты получил ее? Я же просила не звонить сюда. Прости, но мне страшно. Я над этим работаю. Стало еще хуже. Мы должны что-нибудь сделать. Я делаю все, что могу. Ты обещала помочь. Ты говорила, что у вас есть все то, что может помочь. Я не могу так просто. Нужно попасть в охраняемую зону лаборатории. Я не смогу ничего оттуда вынести. Я должна, бла бла, -бла, -бла. Астер, стало еще хуже. Ты должна что-нибудь сделать. Ты понимаешь, это как никто другой. Да, понимаю. Блин, они так быстро перекидывают. Найди способ способы, скорее приезжай сюда. Я все сделаю, как только пойму, что. Я найду способ провести это. Ах, ты кон кондрабанта какая-то. Ты обращался к Уиллу? Нет. Мы уже давно не... Я еще не говорила. У нас нет на это время, Астрид. Ты должна это сделать и типа, поскорее. Хорошо, я все исправлю. Обещаю, я буду там. Ч-то она нахедный вывертила. Боюсь, это произойдет снова, и в этот раз мы потеряем ее. Этого не случится. Поспеши, Астрид. Мне жаль. So Мне очень жаль, знаю, you know, вы чувствуете сильную it, боль, и хотите, чтобы она прекратилась. End, die, но я не дам вам и здесь умереть. Так. Все в порядке. О, инсулин. Так. Сейчас погодь полежу тут. А я могу что-то Най найти что? Найдите документ пассажира, помогите, выжившим возле самолета. Окей. Пока, полежи. Подожди, подожди, подожди. Скоро я с тобой займусь. От, подожди, таблетки, таблетки, таблетки. Открой, открой его, пожалуйста. Спасибо. Таблетки я заберу. А, Все. И вот это я заберу. Таблетки хорошо. Подштаники у нас есть вроде, да? О, о, так. Ладно, все. Нам нужно развести костер, правильно? Или что мы должны сделать? Гвен, сначала найдите инсулин и все документы. Серьезно? Серьезно? То есть... Я... Твою же мать. Вы серьезно? Ну давайте хотя бы костер ей разведем. Ты, главное, не сгори мне тут, пожалуйста. Так. Давайте огнивым. Шансы на успех 85%. Все, разжигаем. Блин, костер такой огромный по сравнению с ней. Блять, в смысле не удалось разжечь. Ты живая еще? Живая. ну давай где-нибудь тут возле нее нужно аккуратненько развести костер не на ней пожалуй так давай еще разжигаем команд кого команд fire fire Все, ну наконец-таки они с этим справились. Так, добавить топливо. Уголь. Вот так вот, на три часа. Должно, должно сойти. Так. Хедровые дрова, давай. А где еще трупы? Еще два человека должно быть. Где их вам, блин, найду? Может там внутри где-то? Еще двоих. Где? Ну инсулин я достала. Сейчас темно. ж Так, этого я уже обыскала, да? Да. Где еще? Помогите, выжившим с Шим возле самолета. Документы пассажиров. Еще двоих. Где? Где-то должны быть еще двое. А, мы уже осматривали. Где еще? Ты единственный, кто-то морет, или что? Или тут еще кто-то есть? что -то я никого не вижу. Найти место, где согреться. Так. Тоже осмотрели. Мы ее слышим или нет? Или самих себя. Так, это мое все я покидала тут. Так. А, вот еще один. Так, забираем. И вот еще один. Последний, да? Я, я правильно понимаю? Да, да, подойди! Господя! Я даже к трупу нормально подойти не могу. Так, все. Так, все, пошли. 34, нет. А, это мы уже осмотрели. Я тут ходила, на труп внимания не обратила Я молодец, я умею, я могу а, Это же я Как же так же ж, блин Главное еда Какой нафиг трупы? Значит, это все-таки она орёт. Ты меня с панатолыги сбиваешь, женщина Так Ну сейчас мы ее отведем тогда, получается, да? Интересно, она умереть вообще может? У нас тут как бы еще вот эта вот штука. Подождите, где? Вон там вот получается, да? А что это у нас тут еще горит? А, это типа. Доставьте Гвена в общественный клуб. Сейчас погодь! Погодь! Погодь, Гвен, ты только не умирай. Так, куда-то туда. Блин, и как? Как нам туда добраться? Может, он где-то вот лежит тут, внизу? Может, не надо никуда забираться, а? Может, не надо? Блин, там нужно в какой-то подвал спуститься сколько я помню, по записи. Какой-то все забираться. Нужно вообще когда-то лезть. Туда не доберешься. Блин, это я не знаю уже, как вот с этим вот совсем бороться. Может, обойти? Может, вот реально, может, попробуем обойти сейчас. Это что? Так, обыскать. Шерстяные кольцоны. Новая легкая тужурка. Верхняя одежда, номинально защищающая от ветра и влаги. Ну, это такая номинальная, да? Это... А, нет, иначе не показалось. Пещера на выженном хребете. Так, это не надо. Это пещера? Смотрите, реальная пещера. Так, пещера, это, конечно, здорово все. Но я как бы в другое место немножечко хочу дойти. Хера себе. Еще один чемодан. Так, это не надо. Да, смотрите-ка, ну-ка. По где-то вот тут, вот. А -а -а, рядышком прям. Я слышала где-то волка, он испуг... испуганного волка, я слышала где-то, недалеко. Так, это что? А, это опять же-таки чемоданы. А нам ее нужно будет как-то тащить? Так, где я? Короче, это все дело не обойти, я поняла. А, это надо прям отдельно идти туда. Сколько у нас уже времени? 50 минут с чем-то? Уже идет игра. Да? Ну и уже пора заканчивать по-хорошему. Ну давайте, да, закончим. И тогда уже в следующей серии мы потащим Гвен. Все будет хорошо. Что мы сделали в этой серии? Ни хрена мы не сделали в этой серии. Мы только смогли дойти до самолета долбану. Дойти до самолета, хорошенечко полутаться и так далее. Блин, это мы так долго лутались, серьезно, блин. Да тебя подниму. Подожди. Счетчик. Да. Охренеть. Как так можно? Ну, короче, вот такие вот какие-то пироги. Да, вот так вот. Всё, спасибо за то, что были со мной. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Все нужно для продвижения канала. Оставайтесь с нами. Всем спасибо. До встречи в следующей серии. Всем пока.